Всем доброго времени суток, друзья. Меня зовут Валерия, мы продолжаем с вами проходить Far Cry 1 Итак, что же я хочу сказать? Я, короче, э, взял и перезапустил э, прошлые сохранения. Ну, короче, где-то примерно конец э, прошлой локации пещеры. Вот. Там никаких лагов нету, все идет идеально, все идет плавно. Вот. Переходя на эту локацию, начинаются снова вот это вот... Вот эти вот дергания, короче, вы видите, да? Вот. Я так предполагаю, что это очередной баг игры. Глюк. Вот. Так что я не знаю. Набираемся терпения и молимся, что на следующей локации, короче, будет все отлично. Будет все хорошо. Вот. Как-нибудь протерпим мы эту локацию. Ну, конечно, это дичь просто полная, вот это вот дергание. Целиться неудобно. Короче, заметил, да, то, что я сейчас вертолет... Да в смысле? Короче, заметил, да, то, что я вертолет сейчас убил. Взорвал, короче, с автомата. А когда мы воевали с Кроу, короче, я. Я 10 ракет вертолет выпускал и не мог, короче, его это, того убить. Погоди, стой. Может по реке точно про проехать, а попробовать? Все-таки. Там я смогу проплыть? Ты какая-то дичь. Там какие-то лодки, короче, стояли. Может попробовать, да? Может все-таки получится. Вот так пешочком заманаемся идти. Вертолеты, херолеты всякие идут. Сейчас я направо спущусь там. Вот этот Козлодоев. Очередной отряд выпустил Я его сейчас Загашу и тут отряд Короче я сейчас вот этих вот Вот этого И пулеметчиков Падла Да сдохнет этот терминатор ссаный Так окей и вот здесь у нас отряд. Они только поняли, что... Да в смысле? Блях, вот эти дергания бесят. Сдох. Кто следующий? Есть еще кто? Еще. Ой, ты мой. Голубка, голубка ты мой. Так, есть еще кто? Вот, тут э, катер стоит, я не знаю. Надо посмотреть, короче, сейчас попробуем. Может э, удастся проплыть. Так, еще кто-то есть. У меня еще сзади там стреляют. Погоди. Есть еще кто? Ага. Мтчик. Готов. Есть еще кто? В принципе, все, да? Так, короче, сейчас я попробую э, проплыть. Только я не знаю, мне вон туда получается надо. Поплыли. Дети лесом нахер. Пошел. Ай-яй-яй-яй-яй. Давай, давай, давай. Плыви, плыви. Там еще сзади прогоня, короче. о-о-о. Мне главное, чтобы. Мне просто главное проплыть. а, -а, -а меня сейчас загасят, падлы. А -а -а, нет. Погоди, подерги мне перестали. Или нет? Или мне кажется. А, это пустая? Ооо! Стой! Да! Пропали! О, аллилуйя! Ну это баг! Это, короче, это, это, это баг Теперь аккуратно Жизнь то бляха Так Нет! Нет меня! Да уберись ты нахер! Нет меня. Я просто Это на грани. Тихо, тихо, тихо, тихо. Кто, кто, кто? Стоп. Где он? Нет меня. Ты покойник, приятель. Готов. Так. Так. Видят, видят, видят, видят. Так, и я тебя вижу. Говнючок. Минус один. Аккуратно надо. И там где-то рядом второй. Возможно, где-то за бочками. Вон он там. В кустах, плеха, мне кусты не видно. Из-за кустов не видно его. Э -э не знаю, пошевелился бы. А нет, погоди, я вроде как. Я да вроде попал, да, по нему. Так. Но он меня не видит. Я ему сейчас гранатку хлоп. Хлоп. Леха. Хлоп. Да в смысле? Хлоп, говорю. Да. Опа! А вот этого я не видел. Может, еще есть, которых я не отметил? Бежит, бежит, бежит. Ну высуни свое локошко. А, дружище? Готов. Так, окей. Еп, мать твою. Охренеть. Там еще где-то снайпер получается, так. Бляха, а -а -а, патроны кончились не есть хорошо ну, лови готов блеха блеха блеха блеха ты где там короче ждем не высуваться высовываться это вообще жесть готов или нет Так, у меня есть две гранаты. <смех> Жизнь, короче. О. Так, готов. Ч ⁇ там у вас? Так, один бегает. Вон туда-сюда. Готов, отбегался И там, вон, там далеко Не попасть не по нему Все Фу, надеюсь Я надеюсь на это, что все У меня аж ладошки вспотели, бляха Это будет о нет фак это будет жесткий фэл если меня сейчас загасит так броник быстро быстро быстро быстро течки броник о да мать вашу о мать его сохранку мы теперь было шикарно так, боекомплекты, боезапасы Окей, а это получается Все, кончилась река, да? Теперь мне надо пройти Пешочком Опа, опа, опа, кто-то видит Так, а здесь я патроны взял? О, отлично Понятно Племетчик отработал свое отлично. Бляха хорошо и и и и и и и и и лаги и и и и и и и и и и и игра и и игра это бесится игра сама. Потому что, я говорю, я загружал, короче, старую локацию, да, вот эти пещеры. Там все отлично. Ну там те баги были, которые вот ты убиваешь, они стоят там где там какие-то непонятные действия там выполняют, как вот позапрошлой серии в конце. Но как бы это. Идет все гладко. А тут на переход на эту локацию и все. Начинаются вот эти дергания непонятные, бесячие. Окей. Сейчас, по идее, должна, наверное, быть сохранка. Я подхожу к этому пузырьку на, на компасе, на радаре. Кроу прямо Всё, перед почти. тобой. Мой тебе совет. Не дай ему добраться до центра связи и вызвать подкрепление. Если, ты, конечно, не хочет повеселиться. А свой. мы Кроу так и не убили, что ли? Да ладно, устраните Кроу и загрузите данные из палм. Ну, получается, Кроу так и не замочили. Вон оно, ч ⁇ Он значит просто свалил. Так. Сейчас я кнопки путаю, мать его. Не путал же до этого и вроде не менял управление. Так, четверо. Надо смотреть. Здесь вот по сторонам. Куда-то, вот, вот, вот, короче, заныкаться, я не знаю. Ладно. Вот за деревце. Вот, блех, эти вот кусты. Они вот мешают. Кружом в шляпе, да? Получается. Но я его здесь не вижу, смотри. Здесь блуждает только этот. Получается, наемники. Ладно, давай. Начнем. Готов? Там еще один, еще один. Ну-ка где-то... Иди, где чувырло. Ага, страшно Тебе ста стало страшно? Мне вроде норм пока. Мне пока вроде не страшно вот когда у вас целый отряд начнет опять просто как тараканов идти тогда да тогда да тогда я немножко обаскуюсь я предполагаю что здесь вот народ так так так Ничего так не так так так так так так Я вот других там не отметил. И это очень печально. Так, снайпер что ли? так. Отлично. А вот Кроу. Ну, держись, падла. Кто еще? Это Кроу по мне сейчас попал? Нет, там, смотри, там еще народ. И и говорит. Ох, они там сами себя так Роу. Еще двое. Отлично. Меня вроде потеряли из виду. Там он леха встали. А с этой стороны есть кто? Так, с этой вроде никто не лезет. В обход тоже никто вроде не идет. А я крову убью, нет? Походу нет. Так, вот этих там за тумана не вижу. Ага. Минус один. Так, убил, нет? Живой. Готов. Окей. Приходится всматриваться. А там вдали есть кто еще? Так, ну вроде я никого больше не вижу. Это наверное остался Кроу только один мне патронов бляха а ну-ка кроу а держи у меня еще есть если тебе мало ну, вот так вот. а я смотри смотри побежал побежал сдохни сдохни бляха это дерево ссаная нет да сядь. Он прям вот стоит. Вот здесь где-то. За деревом. Леха, ты можешь дальше кидать? Ну ты задрал. Все время перед носом кидает. Доктор Кригер. С кем я разговариваю? Скоро узнаешь сам. Нихрена так брутальненько, да? Скоро ты узнаешь сам, с кем имеешь дело. Как его там Кригер? Кригер? Рагины, Кригеры, Кроу, Кра, Кра, Кракены. Все на к. Все, все, почти, однофамильцы все. Так э, что можно. Давай-ка мы ракетницу, наверное, выкинем. А вот снайперку мы возьмем. Отлично, 5, 15 патронов, это хорошо. Че, пулемет? Нихера себе. Не, ну пулемет я брать не буду, потому что.. Ну, в принципе, ну, пулемет это хорошо, но. Ну это не то. но это не то. Нам надо что-нибудь с оптикой. Так, а что там О, э, данные из спавна? Okay, нам да, нужно подключить спутник. Подсоедини спавн к спутнику. Передаю тебе координаты. Джек, ответь мне, Джек. Ну, я я Ты отвечать будешь ей, нет? Я же загрузил, и чё? Джек! В точку. Здесь находится фабрика, где они производят мутаген. А вот и коды для запуска тактической ракеты с ядерной боеголовкой, чтобы замести следы. Ты гений, Кроу. Ты упростил нам задачу. Интересно, каким образом это может нам помочь? Смотри за джунглями, Джек! Раз у нас выдалось время поболтать, может, просветишь меня? Что все это значит? Кригер был ведущим исследователем Министерства обороны. Специализация — генетика и усиление боевых возможностей человека. То есть, трайгены. Правильно. Тогда при чем здесь ЦРУ? Военная разведка обвинила Кригера в незаконных опытах над людьми. Он занялся частными исследованиями, и мы внедрили в его лабораторию Дойла, чтобы присматривать за его работой. Мы здесь, чтобы остановить Кригера или вытащить Дойла? Я здесь для того, чтобы не допустить бегства мутантов с острова. А ты здесь на случай, если мне понадобится помощь. То есть я здесь просто за компанию? Умный мальчик. Дойл говорит, поблизости находится база наемников. Давай их навестим.